Вспомните ситуацию, когда вам было проще всего переходить в секс-фрейм, но в каких местах, в каких заведениях, как это, что это за место, опишите его. Какое? Кольяна. Кольяна. Кольяна. Ночной комнат. Да. Ночной Ночной Подъезд. Подъезд. Подъезд. Подъезд. Подъезд. Подъезд. Еще. Отдельная комната. Это комфортное место. Под. Да, все эти места, где, ну, вы ж подбухнули, да, вряд ли вы там по трезвому как-то активно, то есть эти места, которые позволяют вам выйти в комфортное состояние, либо вы сами чувствуете себя там комфортно. Вот, словно говоря, вы приходите в заведение, в котором вы уже провели 30 свиданок, и половина из них закрыта у вас дома сексом. Ух, садись же, развалились, тут диванчик, девочка я там чуть опоздала, а вы ее не ждете, уже кальян все заказали. Она заходит, вы этот садись, давай падай, малая, она садится напротив, ты что напротив сила мы не, со, не на собеседник, давай падай рядом, что ты будешь пить там, да, коктейльчики или там или чайочетая заказать, пока ты не пьешь, да, первые полчаса. У меня, когда была своя кальянная, там вообще было все очень четко, вот у меня... Второй этап начинался с первого свидания, с первых минут общения. Как только мы заходили в эту кабинку, ну там, были вибизоны, нужно было разуваться. Пока там делали кальян, я сразу официанта заказывался с тот Джек У вот Девушка обычно на первом сантике глаза, типа, мы, я думаю, мы просто чай будем пить. Говорит, да вообще не вопрос, давай. Пей, чай, я хочу то без коря захотелось мне. Пока несут кальян, я уже ноги закидываю, вот, ну. Типа на стенку. но обычно вот так вот у меня, вот особенно раз какие-то модели такие садились. Ну, они же разулись вот так, можно же вот так лечь там, как топчанок, типа, что понимаю, разыграл. И можно вот так вот сесть. Но они всем как им некомфортно. Первое, типа, свидание, там, 15 минут, там, да, вот идем. Они вот так как-то сидят. Типа тут вот такой еще столик, такой небольшой. И я вот так вот ноги на стенку, говорю, да да, да, да, вообще не парься, ложись, на ну как-то это, ты так всегда, типа, ну, так же удобнее, говорю, ну в ногах, знаешь, выражения правды нет То есть мое место, моя территория, мне очень комфортно, я показываю, как можно, типа, расслабиться, и всегда приносят кальян, мы начинаем курить кальян ну, либо она там меньше курит, если те, кто почти не курит, там чай заказывают, начинают пить чай. Я ввела Джек, какая-то официантка, я говорю, еще стоит, где-то прошло полчаса, и вот, блин, и 9 из 10 говорят, а можно мне тоже? Я долго не мог понять, почему они сразу не заказывают, а потом, когда я себе дублирую заказ, они присоединяются. Как вы думаете, Почему? Расслабиться хочется. Быть похожим на тебя, короче. Так, а еще? Так же себя комфортно чувствовать. Да. Они хотят на уровне подсознания. Мы же с ними за полчаса, я вхожу в состояние, ну, мы курим каляне. но совместные действия. Мы плюс-минус уже занимаем какие-то общие... А, полза тоже, кстати, вот через полчаса уже пытаются лечь так, как и я. А, мы входим в состояние рапорта. В состояние рапорта, ну, зона комфорта, она плюс-минус для каждого... Ну, Похоже, да, и она начинает подстраиваться. И все. А как только она там начинает пить, включает ту же сексуальный контекст. Вот сразу. Но ну, он, наверное, до этого, ну прям вот прям явно, что типа, вот, мы как-то уже сближаемся, вот через какое-то время он прям уже лежит. Либо я у нее -то на плече, либо она у меня там как-то цыганский поцелуй, ну, то есть это уже, это реальные такие лайфхаки да, но, тем не менее, вот поза, она очень важна, то есть то, насколько вам комфортно. Чем больше для вас комфорта, тем вам проще э, включить сексуальный фрейм. Чем меньше для вас комфорта, ну, знаете, бывает так, что девушка позвала парня на второй свидание, поехали в одно классное место, там чай очень часто люблю, Батя за это какой-то дорогой ресторан. Он такой сидится и думает, блин, смотрит на меню, блин. И кальяну, в принципе, раз в пять дороже, чем в его там кальяна или что-то еще. И она заказывает там на пол зарплаты. И он такой думает, да ну... И уже секс-фрейм у него тупо не включится, потому что ему не, самому не комфортно. Он сидит уже думает, блин, как тут это правильно все распетлять, разрулить. Да, а, четкая фраза. Ты уверена, что у тебя хватит денег за все это заплатить? О да. И бывает случайно, а ладно, хер с ним, давай бухай. Ну то есть. И бывает, что как бы вы тут все посидели, как бы и получается секс. Но бывает часто наоборот. Ну, типа, все, спасибо, типа, до свидания. Поэтому поза, то, как вы сели. Потому что поза, она влияет на то, что вы показываете, девушка. На ваш комфорт и на то, что вы потом дальше говорите. Потому что вторая часть по вербальке запишите. Вы э, вербализируете, то есть проговариваете свое состояние в реальном времени. В реальном времени. Если вам не комфортно, ну, вы это просто этот этап не выполните, вы не пройдете. А если вам комфортно, то вы можете сказать следующее. Вот вам пример фразы, запишите. Так с тобой комфортно и приятно общаться. Мне прям нравятся очень такие девушки. Мне прям очень нравятся такие девушки, с которыми можно не думать над темой разговора, и он идет сам с тобой. С тобой так легко. Мне нравится, когда разговор идет сам собой. Но если у вас нету комфорта, не то этого не будет. Я даже по себе замечаю, когда я вот прихожу, я это уже чисто инстинктивно, есть там новые заведения какие -то. я пытаюсь за какие-то диванчики, пытаюсь максимально вот то ли как-то подзалечь, то ли как-то максимально расслабиться. И вот как только я по кайфу там как-то лег, расслабился, все, я уже могу включать вот эту вот ауру абсексуаливания, да, то есть этой остановки и постепенно переходить к секс-формату. что если этого нет, сидишь как-то на этой суточке, блин, жопа уже болит, ты уже... Ну, тут либо прощаться, либо менять место. Это очень важно, то есть вербализация и поза.